Привет всем! Вы смотрите официальный канал криптовалютной биржи CoinGalaxy и это словарик блокчайника. Спред. От английского разброс. Ценовая вилка между ценой бит, наилучшей ценой на покупку, и ask, наилучшей ценой на продажу. Основные факторы, влияющие на величину спреда – ликвидность криптовалюты и текущая обстановка на рынке. Оценить размер текущего спреда на бирже можно, посмотрев на стакан цен. Верхние цены в стакане бит и ASK. Разница между ними и составляет спред. Важную роль в поддержании разумного спреда в периоды нестабильности рынков играют маркет-мейкеры. В их задачу входит обеспечение ликвидности и поддержание разумного уровня спреда или разброса цен в стакане.